Всем доброго времени суток, кто неравнодушен к миру игровой индустрии. С вами Олег, я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня я начинаю обзор такой интересной игры, как Divinity Original Sim 2. Данная игра заинтересовала меня, а, потому что очень хорошо, очень много хороших отзывов о ней в интернете, вычитал на различных форумах. А, ну и естественно, сам жанр rpg мне очень сильно нравится, поэтому я никак не мог обойти а, мимо а, данный, так сказать, шедевр. Ну что ж, давайте начнем обзор а, данной игрушечки. Поиграем в нее. Ну что, начнем с компании. Традиционно, так сказать, одиночную игру, выберем. Ну и приключение, какое-нибудь вяжемся уже, да? Так, приключенческий режим выбираем и поехали! Значит, а, приключенческий решил. Если, если путешествовать и исследовать мир, вам интереснее чем сражаться этот режим для вас. Ну, мне интересно, на самом деле, то и то, но я думаю, что и сражения здесь также будут, да. Так, а второй режим такой у нас? Классический. Идеальный баланс путешествий приключенческих. Жаки Гбинск, Натарси и Ну что ж, давайте начнем тогда э, с классического режима. Погнали. Что должно быть все гармонично. Нужно, должен быть определенный баланс. Конечно, путешествие это замечательно, но лучше, конечно, чтобы и боевка тоже какая-то была. Чем чаще, тем лучше. А то так можно уснуть. Так, ну что ж, посмотрим. Довольно-таки неплохие заставочки, все довольно-таки красочно нарисовано. Мне уже нравится. По первому, как бы, первое представление, в принципе, уже неплохое. Угу. Вот так. Тут, например, ну а, так. Типа, ну, такое стандартное, а, как бы, навыков персонажа своего, да. Нам предлагают традиционного бойца за который в принципе интересно играть на начальных этапах но слишком они уж быстро наскучить могут в процессе поэтому я ну, привычно себе выберу какой-нибудь класс так ну только так так, так, так что-нибудь посмотрим подходящие разы нам здесь предлагают несколько раз как мы видим это эльфы так, вот, человека мы уже видели есть эльфы, есть гномы, есть раса Сибилла. На ну, самом деле, вижу такие названия. Красный принц, что-то на ящерицу, сюда похожее. Какая-то раса Лозе. Не знаю, тоже первый раз встречаюсь с таким номинованием, И фан Бен Мест. Что это за название такое? Оно очень похоже на людей. Не знаю, в чем особо различие. Внешне, по крайней мере, они точно не различаются. Так, ну это да, это я, ярко выраженный ящер. Какие же они чем-то напоминают органианы из Скайрима. Же выгнутые ноги. Ну, но, да ладно, такой своеобразный стиль. Конечно, интересно выглядит, но я, наверное, все-таки по, по обыкновению буду играть за человека. Так, мы видим, можно выбрать человека. Мы видим его таланты, мы видим его определенные навыки особенность так называемый да то есть у него есть 100 шанс наложить эффект воодушевление на троих так это что у нас такое а, там, особая атака и Аэ... Аэроте... теургия это что за такое название так что <текстовое> ну посмотрим немножко русификатора у меня тут, конечно не полный а, что говорится нашел то нашел поддержки пока русифицированной версии на текущий момент нигде нет. Нормально. Поэтому, ну, что уж есть, так что ж не судите строго. Так, поехали. Действия. Если честно, то первый раз запуская при вас эту игру. Тоже вот ни разу ну, не имел было. дело не с первой частью, с какими-то там дополнениями. А вот первый раз играю, то есть сразу во вторую. Ну, посмотрим. Получится, думаю, получится что-нибудь так. И все-таки определимся уже давайте с э, нашим основным спеком, э, кем мы будем э, все-таки играть. Человеком то понятно раз. А кто у нас будет? Призыватель или жрец? Ага, так. Ну, давайте пос посмотрим следующий. люблю играть либо волшебниками, либо разбойниками. Хочу попробовать очень сильно разбойника. Каков он здесь? Ну, вот, к примеру, да, вот вор. Замечательно. И хотелось бы, конечно, с женщиной сыграть. О, как классно! Здесь есть выбор женщин. А просто женщины интереснее. Вы, я думаю, поймете. Потому что за брутального мужлана, конечно, надоедает в процессе. В принципе, вор мне уже нравится. И имя, конечно же, поменяем мы. Назовем как-нибудь э, по-другому. Как мы назовем ее? Как назовем как назовем? назовем ее просто ну так просто будет более запоминающийся так отлично следующий следующий да так, это у нас настройка внешности я так понимаю цвет кожи ну, в принципе до этого был неплохой такой цвет поставим какой-нибудь более-менее стандартный из бледный фарфор теплый какао светлый каштан так, ну давайте особо не будем тут колдовать, то есть поставим, ну, к примеру, вот такой цвет нам да, подойдет. Итак, ага, старая слишком, слишком старая была деваха. Ну, какую-нибудь такую типовую личность подберем, которая более-менее, как говорится, внешне смотрится, да. Ну, например, вот даже можно такое оставить. Главное, чтобы лицо было воровское такое, знаете. Ну, вот это более-менее воровское лицо. Но слишком старовато будет. Пока что привык играть за молоденькими девочек. Вот так вот. Отлично. Замечательно. А, тут можно даже и посмотреть вот так вот. Ну-ка, ну-ка, что у него с прическа не так? Прическу надо поменять на другую. Какой-нибудь такой воровской тоже стиль. Растрепанный какой-нибудь такой... Ну, вот это самый идеальный, конечно, вариант будет, но ладно. Ладно, поставим вот это, в принципе, тоже ничего. Отлично. Так, это у нас цвет. Ну, с цветом как бы особо не будем мудрить. Пахарь, название такое, пахарь. Прическа, пахарь, пекарь, оруженосец. Так, так, так, какие еще... Вот хирург, отлично. Мы же как бы разбойник, постоянно будем с, нож с ножами... Да, хирург нам подходит идеально просто, особенностей лица нет. Ну и все, поехали дальше тогда. Итак, дальше у нас что идет. Ну, навыки все трогать я не буду особо, оставлю как есть. Колдовать тут особо не буду, тоже так. Ну и кто же у нас будет у нас? Преступник и варвар. Отлично. Ну, думаю, в принципе, готов наш, наш персонаж. Слишком много грымодрить не будем, нам важен сам процесс посмотреть. Вот, а сразу скажу, что играю в альфа-версию, пока что в оригинальной версии у меня нет, в процессе, конечно же, наверное, приобрету, но если вдруг чего-то вы не найдете, что есть в оригинальной игре, то есть сразу имейте в виду, что снимаю я по альфа-версии. Альфа-версию тестировать сейчас будем. Так, ага. просыпаемся, мы в каком-то чулане, грубо говоря, так оно и есть. Что это за чуланы? Мы к какому-то какой-то биби прикованы были нас видимо пытали очень э, серьезно нам здесь приходилось выживать наверное просто-напросто так посмотрим что это за что это за адская установка и что это за голова такая типа никаких действий так ладно сразу скажу что с английским у меня не все так хорошо поэтому э, ничего перевести э, в таком э, быстром стиле, как бы не смогу. Ага, денежки забрали. Кому-то опустошили. Идем дальше. Как, как двигаться, мы уже поняли. Так, тут ничего особенного, я так понимаю. Это все э, дыбы моих коллег, как говорится, э, которых уже давным-давно вынесли. Так, отсюда поехали. Смотрим, что это у нас. Книжечка какая-то здесь. Угу, на столе. Подсвечник. Можно потушить, можно зажечь Книги Пусто, нету ничего Это что у нас такая? Какие-то бутылки Я надеюсь, что можно будет Их как-то продать Реализовать, получить с них Какую-то Какую-то прибыль уделённую. Ну, грубо не надеяться на это Поэтому и собирают все это дело Бочка Почему-то пустая, почему пустая бочка Так, инвентарь посмотрим у нас все здесь. Пожалуйста, набрал какие то бутылей. В видимости, будем гнать самогон и продавать его. Ну там уже видно, как судьба сложится. Так, поехали. Какая-то у нас встречает деваха в каком-то роскошном платье. Давайте посмотрим, что от нас она хочет. В общем, что-то она от нас хочет. Что-то она от нас хочет. Бурю, не судите строго, потому по тому как знание странном языке а в английском у меня просто никакие так вот скоропостижно переводить на ходу все не смогу вот. будем довольствовать только тем переводом которые у нас есть на данный момент и так идем дальше здесь сохранение тут какие-то реально жесткие ребята просто всех на части везде разрывают непонятно что правда они хотят так, вот с этим вроде можно завязать какой-то диалог Так, так, так Что-то вроде он там не рассказывает Что-то там говорит Ну да ладно что, такое... что вы тут делаете? Что это за безобразие такое? Вы, ребята, тут совсем что ли все сумасшедшие? Я не понимаю Ну вот как так-то, блин Гадите прям, где живете Там и, извините, срете Что это здесь такое? Почему не убрано? Почему так грязно? Я тут, блин, пришел вам с поручением, с определенным. А у вас так грязно относитесь, непонятно, как к кому. Так, ладно. Отношение, конечно же, понизилось. Непонятно, почему. Ну ладно, пойдем дальше. Заморачиваться не будем на многих вещах, поэтому просто напросто в таком локшён режиме будем бежать, бежать и по ходу все, все, что попадется, все будем. Все будем стараться выполнять Так, ясно, что-то взяли Обязательно такое это Обшарить все а, На пути попадающиеся емкости Контейнеры, потому что в них можно найти Вот типа денег Вот как сейчас, да Так, ладно, я тут еще кое-куда не сходил Будем бежать, но будем Стараться заходить во все места Что у нас здесь? Тоже рабы, да, я так понимаю тоже рабы, такие как я, почему я это определил, потому что у них такой же ошейник, как и у меня на шее, только я не знаю. Так что это ошейник источника, это амулет. Ну, понятно, это по-другому, наверное, амулет раба какого-нибудь, да, конченного, скорее всего. Ладно, пойдем, посмотрим. Что-то у вас тут светло больно? Хоп. Что, страшно стало, нет? Так, смотрим. Что у вас тут, ребятишки? Дети какие-то? Вообще детей даже в рабах держат, да? Ужас просто. Изверги. Изверги. Да вас надо гнать отсюда. Так, ладно. Что-то мне хотят сказать. Отношение повысилось. Ага. Что-то мне он там говорит. Наверное, какой-нибудь квест, да, мне дает? Скорее всего. Или нет? Так. Что там пишет? Подавление источника. Квест, наверное, какой-то, или что? Я тут, по всей видимости, на каком-то корабле нахожусь, да? Судя по карте, просто выглядит, как большой какой-то корабль. Итак, ага, они тут что, мячик, что ли, играют? Сейчас только обратил внимание. Мячик играет, представляешь себе? Или это что это? Или это гирик к ногам привязан, нет? А, ну да, реально мячик. Так, ладно. Поехали дальше. А, ну, пока, если честно, игрушка не имеет никакого отвращения, то есть, пока не вызывает отвращения к ней. И играется довольно-таки... Ну, непонятно разве только тем, что перевод непонятный. А в остальном-то, мне кажется, сюжетная линия такая же, как и во всех... По тому же сценарию происходит. Во всех похожих играх, то есть, в ролевых. Так... Что тут нам пишет? Перемещение, а, пере, пере, перемещение препятствий, не предметов контейнера, можно перетягивать с места на место с помощью левой кнопки мыши. Окей, типа нам дополнительные подсказки дают, ну хорошо. Так, опять встретили какого-то NPC, он нам что-то опять пытается сказать, что-то говорит, наверное, какие-то полезные вещи рассказывает. А мы его благополучно слушаем. И и, и, и и так Подавление источника Над персонажами Возникает надпись Думаю с каким-то, наверное, квестом Связано или что-то вроде того Так, ладно Хочу сразу оповестить, что время у меня Сильно ограничено Регламентом Ютуба Потому что у меня канал только-только Образовался вот Недавно, и поэтому пока эти ограничения Висят, вынужден Именно поэтому а, закончить свою серию. Ну, на сегодня пока что это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео на моем канале. С вами, была, с вами был Олег. Всем всего хорошего и до новых встреч.